Такая погода, мы с Жекой, Мы с Жекой опять вырвались Покопать Копаем Прямо возле деревни Жека что-то нашел О Ёпки! Алло, Кремль Трубка Телефонная Короче Только вышли у меня монетка попалась. сейчас зайдем до моего места, я покажу В такую погоду сегодня пошли копать Дождина был Что Жека там у тебя? Кольцо золотое? Золотое кольцо? Да. От Надежды Кадышевой? Ну-ка покажи сейчас. Вот здесь она разокопанной. Не. Здесь. О! Проволк. Идти в А ну просто. Ну, а все уже. Пойдем посмотрим, как будет показывать монетка. На Аси 350 Я не ожидал здесь прям найти монету. Я думал, сейчас там где-нибудь на поляне, ну попадется что-нибудь. А тут бах и прямо в околочке, ветка. Жека лучше видеть О! Приборчик уберем. О! Зеленая вся. Че, почитай же, как я не вижу? Одна.. Копейки Копейка Ну, наверное, копейка ну положи, положи себе вот сюда И Переверни руку О. Не видать Ну, что-то не видно ни хрена И так не видно Одна копейка, да? Да Ну, вот так вот видно, что О. О. Одна копейка, какой год не видно, да? О! Первая находочка Вон какой ров Там тоже надо походить Значит ты в лесу теряли? Так, сейчас я ее положу Ну-ка покажи, как она у пиликает А ты смотри, что у тебя показывает по дискриминации Видишь, самое крайнее отделение ну, У меня сейчас самое крайнее тоже было А повыше подними банка уже предпоследняя ну, ну. Ну, предпоследняя наверное ну, вот уже империя есть будем смотреть сейчас лес 6 также же долго а ребром потому что ребром надо копать все сигналы да, надо копать все сигналы. Пойдемте, снял, все, погнали. У меня снова какой-то хороший сигнал. Сейчас посмотрим. 90. Сейчас попробуем копнем. Прям под деревом, наверное, клад. О корни прям под деревом Опа. Ну ка смотрим но чувствую я чувствую что это пятак наш ходячка потому что он у меня так показывает 90 еще и а просто... о Точно, прикинь? Но Наш пятачок Пять рубасов Может раритетная У нее вот уголок верхний Вот этот вот Левый верхний, закругленный И год должен быть 99 -й. Я вообще не вижу Сейчас тирану ладно потом посмотрим пятачок кто-то под деревом сидел потерял пятачок ну ничего нормуль много поехали снимать все не стал потому что там в основном ходячки да советы и вот сейчас сигнальчик был выкопал сначала вот, от банки от консервной обычное дело и да я удел вот то самое интересное Вытаскиваю земли, думаю, не, наверное, просто рядом попался То есть этот кубик Кость Такой вот И что интересно Он звенит Я сначала думал, может, то, что у меня на правой руке кольцо Нет, в левую взял, смотрю, звенит Но он на металлический, он не похож А, нет, видно вот сейчас вижу, что металлический Алюминиевый вот такая кость попалась вот. Находок, говорю, куча прям Вообще монеты вон там Видно, не видно сумочки И, ну, один царь попался Первый, который я показал И остальные, то есть ходячки наши И советы 5 копеек советская, 3 копейки советская там. Вот так вот Ну, сейчас будем еще ходить Буду показывать только интересные находки Косточки этой мне попадаются и опять сигнал рядышком Но он... Сигнал-то хороший Но он что-то маленько в железо отдает Но это может быть рядом железо находится какое-нибудь Посмотрим То 91 показывает, то 88 Сейчас глянем Буду снимать? Мало ли. Что-то, по-моему, хрень какая-то. Может железо какое-то, ну, алюминиевая, вернее, штучка. Потому что глубоко не видит его. Да. Что-то непонятное. Вообще потерял. Ну-ка. Интересно. Наверное, пробка. Какая-нибудь пивная. О. Во. Во. А, вот что. Блиточка. Блин, а показывала 90, 91, 89, 87. Ладно. Будем дальше продолжать поиск. Обошел, короче. Большое-большое расстояние. Одна ходячка, прямо в вообще куча целая. И вот единственный сигнал... Ой, и то железо начал опять отдавать. Пока снимаю, то есть пока я не снимаю на камеру, все нормально. Ну -ка. А так железо отдает, но... А, походу, шляпа какая-то. Хотел поснимать онлайн. Думаю, может, что интересное. А тут хер там. Какая-то шляпная шляпа, наверное. О! А, нет. Ну-ка. Посмотрим. Ветер на улице вообще ужасный. Да, что-то уже начало в железо долбить уже какой раз так пока на камеру не снимаю все четкий сигнал а нет монетка Ха. а чем железо долбило две копейки я уже такую находил ранний совет пролетарии медная две копеечки год я наверное не увижу сейчас я а, сейчас потру ну не зря снимал значит думал короче хрень какая-нибудь опять а! так видно видно сейчас потрем ее ну ничего все равно приятно Видно? Так надо, надо вот так вот, чтобы блик был Эх, да, Не видно Ну ладно О, маленькая есть Вот там, наверное, будет видно год ну, вот так вот так самому интересно, что за копеечка. А, 24-й, по-моему, год. Фокусируйся. Фокусируйся. Да. 24 год. О. Вот сейчас четко видно. Ну, хорошая находка, я считаю. Интересно, что там Жека накопал. Он там все в самом начале так и ходит А я уже здесь все прошел Весь лес, ну как волок Вот здесь вот по берегу реки Туда сходил Глушняк Сейчас пойду о, на те места Там посмотрю Все Оставайтесь на канале Не забывайте ставить лайки Кто не подписан, подписывайтесь Продолжаем дальше поиск Жека поет Он что я нашел Советский какой-то знак Даже с иголочкой а -а -а. Какой значочек Крутой С петелькой даже ушко целое Вот такой знак Жека Смотри я медаль нашел да! Крутая медаль! Оп! Орден Сутулова! Да, это значок советский какой-то, да? Армия. Армейский? Да. Советский. Он прикольный, да? Даже с иголочкой и сушком целый. Советский. Будешь носить? все-таки находочка есть еще вот такая вот находка ну каже а к примере его прямо? у тебя почти такой же смотри вот, вот. сейчас я его не смотри у тебя почти такой же вот да. сюда девай сюда ну-ка, no ты лицо посерьезнее сделай я, я же армия О, <решит> <решит> Крутяк нахуй Пойдет Фотовьи. Че нашел? Не знаю пока. Давай Скоп закончен <решит> <решит> Что-то совсем с погодой не очень хорошо Друзья, они вообще есть у них цены? Нет ведь? Да ну Копейки Копеечки, вообще ничего не стоит Опять мне поддержишь, Ты же как посмотрел в интернете. Вот. вот орден. Вот это да. Хороший значок. Мне кажется, сегодня есть санкциональный. Короче, у меня. О, вот это хотел посмотреть. У меня сегодня один царь. Только не знаю, кто это. Это не... Нет, по-моему, Александра. Александровская, ну что -то... ну потом посмотрим, короче Копьёс Двушечка Ранняя, медная Скажи, их вообще покупают даже, допустим, за апреля, за преды, блядь, допустим, наши ну, Да, замочек, просто... да и В любом случае все покупают, да? Да сегодня, Ну, в таком более-менее состоянии Ну, вот такая погода сегодня, блядь, вот по такой погоде с самого начала и ходим да. Дождь херачит Мерзко на улице вообще Все промокли Ты то поменял? нет? <связывая> а -а -а. сейчас поедем в музей Завозить Рену на копеечку им даже отдам нет, нет, нет. нет, Да, возьмем с них бумаги <связывая> Ценные, чтобы у нас дядьких погонах не это не мурыжили, будем бумажечки им показывать что мы работаем с музеем даже включи печку чтобы это стекло оттаяло в общем сейчас если заедем в музей покажем там рубли николаевские если разрешат мне съемку вести пока пауза